Что, ребятки, мы добрались. Мы не верили, а мы. Не, Андрюх, я думаю, мы успеем, да? Это просто за ручку подергать и... Ты ножик забрал обратно? Я подарил. Подарил, красавица. Рисуешь красавица, на тебе ножик. Привет. Я Юж... опоздал на первый в своей жизни самолет, с которого надо выпрыгивать. Может, оно и к лучшему. В общем, мы летим в Норвегию, сейчас в Киеве. Мы свой самолет и идем покупать новые билеты. У нас есть время до 6 утра, до добраться да. до Варшавы, до аэропорта. Поэтому если у нас ничего не получится, не знаю. Первые приключения начались. Да, С почином, Димон. Три побыть и мы... Один билет, Все предыдущие четыре. Так, да, пацане вышел. Ну что, просто некуда. Погнали, рюкзак еще взвесил 2 злотых то много? Ну да, 380 злотых 100 долларов. А, ну бля, так ни хера себе. Где-то 20 долларов. Крузимся в тачку. Давай досадимся. Короче, я на первый раз подошел. Ха-ха-ха ну, нормально? Вообще много таких непонятных красивых зданий и типа, назначение них не узнает. По лоцкультуре и наук Даже не знаю, что бы это значило. Простите, я с тобой говорю, кто на как... канал о том Большой попытки зданий с класса Алкича красиво. Типа, что на канал не Приехали в аэропорт и сейчас будем с ребятами улетать в Норвегию. Вон они там заходят. Короче, мы приехали не в тот аэропорт. А до нужного 50 километров. За 15 минут. чеккин заканчивается. Как вы поняли, то мы снова проебались. Лошары, блять, вообще. Микантары, блять. Короче, мы сейчас ищем автобус до другого аэропорта и по дороге, мы уже купили билеты новые, но, блин, это капец, еще ко всему, плюс не распланированы расходы, но зато весело. Доброе утечка! Йоу! Здорово. Каждый день я Йоу, каждый день я проёбываю самолет. Да, Дима? Да. Это... Короче, мы ходим и пытаемся снять велики, чтобы поехать в магазин. Пошли, там есть сзади детская площадка, где учат детей кататься на великах. и говорю, дайте нам велики. Говорит, у нас только детские. Либо мотоциклы. Либо, либо мотоциклы. Но нужны права. Короче, права есть? Говорит, права есть. Денег нет. Денег, нет да. Поэтому сейчас будем пробовать э, пойти в вызвание, чтобы нам дали в аэропорту два велика. Или три? Пять. Пять максимум. Пять максимум. Ну, один садишься, один в руках везешь. Ну да, мало ли там да. с кого-то привезти. Подружай. Блин, думали с автомата набрать, но жмел кнопку и никто не отвечает. А вообще, должен ли отвечать? Хер бы знать. Натиснуть на слуху, на, на, на, на, на, на, на слуху, <laughs> ну блин, как не биться, да? <свят> система автоматичная, информация пода навишка на вишко, на пейсо номер телефона. Ага. Короче, вышли мы с аэропорта в поиске супермаркета с Андрюхой, спрашиваем одной женщины, нам нужно было пилять 5 километров. 5 километров, да, спрашиваем одной женщины, она так вообще не нехотя ответила, туда. Идем, идем, и идет на встречу другая женщина. Если вы не туда идете, пишите я вас отведу. И мы пока минут 20 шли, она рассказывала, что тут было при царе, там при войне. Бункеры показала. Короче, Немцам пере, пере, пере, да, перехоронили. Да. Пере, да. Нам бункер. экскурсию провела. Мы знаем, где бункеры здесь есть. Да, если кому-то она будет переночевать. Зададим бункер, недорого. Вот, и, в общем, показал, где супермаркет, мы почти уже пришли. Вот. Супер, да. да. Посмотрим, что такое большой супермаркет, понимание, потому что тут вообще такой пособок тихий-тихий. Тут можно людей снимать на крыльях, не вызвать подозрений. Нет. Я он. А, бабушка поняла. А? Бабушка а? меня поняла. Обама, друзья, мы прилетели в Норвегию. Че ты рожешь? Да, конечно же мы прилетели, но прилетели мы не туда. Как так получается? Это просто пиздец. Итак, ребятки. Наконец-то появилось пару минут свободного времени, чтобы... В нашем плотном графике. В нашем плотном графике, чтобы объясниться, что в нашей жизни происходило за эти последние сутки. В общем, мы опоздали на первый самолет в Киеве. Это невозможно. Мы приехали, и за 5 минут тупо закрыли гейт, no. и нас не, не пустили. Вот. И нам пришлось брать билеты уже на другой самолет, чтобы добраться до Варшавы, потому что утром у нас уже был второй самолет в Осво. Мы купили новые билеты, за три дорого, но что деваться, куда было? не было куда, и отступать мы не собирались. По приезду в Варшаву нас встретил друг, мы поехали тусоваться, смотрели город, кушали. И он, типа, забрал нас на ночлег себе. И самолет у нас был очень рано, в 6 часов уже вылет был. И мы встали в 4 утра, уже думаем, все, точно не проебем самолет. Мы были уверены. Мы были уверены. Мы приехали даже вовремя, все складывалось как надо. Мы, и там вообще, и мы нормально себя чувствовали, и прошли, заходим. И на, на табло не видим нашего самолета вообще никак стоим тупим, ничего не понимаем, подходим в информацию, спрашиваем Информация открывается с 6 утра, кстати А, да, информация открывается с 6 утра, но мы нашли какой-то по всему аэропорту, ходили а, и нашли одну женщину, которая сидела в такой же будочке и она говорит, так вы не в тот аэропорт приехали Мы как не в тот аэропорт, это же Варшава, Варшава, Варшава аэропорт, Варшава аэропорт Короче, мы понимаем, что мы за 15 минут не успеваем в любом случае никогда доехать Потому что надо туда 50 километров или больше надо было ехать. У этого мужчины туда и прилетели. Не повторяйте даже, ошибок, Планируйте свои путешествия. Да, лучше, чем мы. Лучше заранее, не за два дня, да. Короче, перекладными способами мы добрались на автобусе до нужного аэропорта. По дороге купили билеты на новый самолет. Опять же, три дорого. И летели, летели, летели, летели, а нам нужно было ВОСВА. И по карте понимаю, что самолет садится, а мы нифига не ВОСВА. Сейчас покажу скрин, куда нас приземлили. И мы такие охереваем, чё, где мы? Но ребят, посмотрите вообще, как это прикольно. Смотрите, ребят, какая машинка здесь. Просто мы зашли на территорию, ребят спросили, а они тут ремонтируют американские тачки. Хобби. Хобби. Уникально. Это вы посмотрите, просто какие махины. Только посмотрите, ребят, какая тачка. 69-й год. Смотрите, вообще бьюит. Это, конечно, да. Она выглядит вообще как будто с музея. В общем, в принципе, нас закинули хотя бы в нужную сторону, и мы сейчас купили. Но самое главное, что мы в Норвегии, неважно вообще где, да, где да, как, да, здесь да. везде красиво. Везде красиво, типа, посмотрите, мы в футболках. Мы набрали с собой кучу вещей. Теплых, потому что думали тут будет холодно, капец. Ну, конечно, конечно ночью посмотрим, как оно будет. И мы будем выдвигаться сейчас на север к языку тролля. на задача добраться до города, закупиться вещами нужными и вперед. Так что пожелайте нам удачи. Мы уже в принципе вышли на прямую к нашей цели. Это, неудача, Это уже, да, неудача, вот, не знаю. Скидывайте деньги, блядь. ребята, билеты дорогие, скидывайте деньги. Ищем магазин какой-нибудь, чтобы был открыт. Оказывается, здесь сейчас праздники и вообще до вторника все закрыто. Thank you. дом. Five hours later. Йоу, доброе утро, ребят. Доброе Мы пережили эту ночь вот тот, в таком лесу. Там озеро такое большое. И здорово. Ребят, видите снег? Нам туда и надо ехать. Сегодня мы ночевали в отеле, э, придорожном отеле в Норвегии просто. Вот, сейчас там покажу, вон там он находится. А сейчас мы пришли утром умываться, и вот наша ванная как выглядит. Well. <laughs> Вот такой вот у нас автостоп, машин почти нету, но мы не унываем, потому что только утро, а вчера был праздник, это Димон, он первый раз вообще автостопит и первый раз в Норвегии. Итак, что такое Норвегия в двух словах? Это красивые виды на горы, хорошие дороги и улыбчивые люди. Все едут, реально махают, помогают, общаются. Ой, ребят, очень круто. Поэтому сегодня вообще такой Best Best Day и походка суперская. Вообще солнышко светит. И жарко. Димон. Все а будет как? вечером. Отлично. Первый раз. Вообще идеально. Страшно, конечно, но... А еще Норвегия – это страна бесконечных туннелей. Есть прямые надводные винтовые, которые поднимаются вверх. Но самое классное – это тот вид, который открывается после туннеля. практически контрольная точка перед отправлением вон в те вершины гор ну, либо вон в те нам вообще не важно куда идти осталось, самое малость. Да, осталось 22 километра в гору и километров 30 еще по дороге до следующего города сейчас у нас задача найти вай фай и найти андрюху потому что он ну где-то в норвегии где именно, мы не знаем Да, Но он едет сюда как бы и мы его должны найти. Может он уже поднялся на 22 километра вверх и спустился обратно и ждет нас. Говорит, ложки. И на самом деле мы договорились встретиться, у нас есть пару точек, где мы собираемся. Вот, и мы пойдем его сейчас искать. Мы сюда шли к тебе, да. Зарядиться не надо, нет? Ну, я в машине заряжался, тошки, есть еще, процентов 80 метров. ребятки, мы добрались, вы не верили, а мы здесь. личного блога привет видео да ты когда ты начнешь снимать вертикально горизонтально привет привет да. что вы Уху. дорогу потушить да, да хре пта если, если... Да, да хоть не видно. видно так привет звезда да, больше ничего не видно. Короче, ребят, топаем мы. А? Говорит, топаем мы в ночи языку тролля. Рафинка, Это рафинка, точно. Рафинка. Да. Дорога была пиздец. Сейчас немножко получше. Сейчас снегу. ночью по вот такой вот красотище шли под светом луны и остановились вот в этом домике сейчас покажу вам издалека вы не поверите но это блин одно из самых больших чувств удовольствия практически утро на миллион да не практически а утро на миллион я правда выходил и чуть, -чуть но ребят только посмотрите на эту красоту ради этого вчера стоило Идти всю ночь и перебореться. просто не верим своим глазам что это происходит и это реальная картинка ущипнул я даже в ущипание не верю что это происходит картинка вообще нереальная сами сейчас увидите ну вот ребятки мы наконец-то и добрались вы только посмотрите какая тут красота пришли ножками подрыгали и пора уходить а вот и минусы всех туристических мест популярных даже не в сезон смотрите сколько людей ждет очереди To send the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magicians are system in their dreams. Привет ребятки! Мы снова на дороге, а это означает, что у нас проблема. У нас самолет через 7-8 часов. А мы застряли в самом крайнем городе Севера. И сейчас, поскольку идут праздники, то ни автобусы, ни магазины, ничего абсолютно не работает. У нас нет ни еды, ни воды. Но с водой, слава богу, тут можно и так набрать. А вот с трансфером все очень туго. И мы сегодня целую ночь шли, пытались стопить, уже вышли за город, прошли два поселка. Но, блин, никого вообще нету, чтобы даже подвести нас. Мы уже пытались заплатить, вызвать такси. Но такси на расстоянии 250 километров в Норвегии стоит порядка 1000 долларов. Не знаю, норвежцы говорят, что это цена окей. Но я думаю, что это не окей. Тем более моя ситуация. ситуации. Если я не успею на самолет, мне придется снова покупать два билета и по податам там вообще не совпадает ничего. Так что вот такая вот беда. Сейчас будем пробовать пытаться добраться хоть до какого-то города, ближайшего, откуда ходят другие поезда. Поезда и автобусы. И попытаться успеть. Ну, мы по-любому должны успеть. Потому что одеваться нам некуда. <смех> Ладно, передаю привет, увидимся позже, а пока просто покажу. Смотрите, какая тут красота. Что, пора прощаться. Спасибо Норвегии за все классные моменты. Мы уже в аэропорту, в нужном На... самолет скоро будет, и нам нужно пройти таможенный контроль. Вот такая вот идущая. Надеюсь, это будет быстро. Наконец-то я успел, обгорело. Привет! Наконец-то мы уже в Киеве, дома, на родной земле. Что, Димон, скажешь? Ничего. Ничего. Скучно. Скучно? Ехать было? Норвительник да. обратно в Норвегию. Понятно. Неудавшийся отзыв о путешествии, скучно говорит, ехать. Так, а вы что скажете? Верните меня в Норвегию. Вернусь в Норвегию. Быстро. А, быстро. Супер. Я там как раз шапку забыл. Возвращаемся. Окей, ребятки. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал и ждите следующих видео. Да, кстати, вы можете поехать с нами. Напишите, если вы знаете классные места или классные локации для съемки, мы с них снимем. Вот, все, пока. Евгений, что вас смутило? Вот как вы можете стоить бензин дешевле воды? Норвегия, ты чё? Вода повсюду, блин, а она в три раза дороже, чем бензин.